Карты, карту вертигу потому что Вертига, я считаю, ну, они Мираж гораздо лучше сыграли, чем Вертига, но ну, о чем здесь может идти речь? Блин, простите, гениальная стратегия просто от команды Фиджес. Ну что ж, ожидаемая смена сторон, в общем... Да, еще. Не, Саня не пропал, Саня здесь, блин, еще 5 евро там Ант... <соценно> На цветочке жене, да... Блядь... А, это... Это уже Сашуля написала, спасибо большое, Сашуль. Но я по-прежнему не понимаю, какого же хрена вы до меня докопались-то... <соценно> что вообще, блядь, произошло? Так, стоять! Я потерялся аж из-за вас. Все, э -э поменять команды. Все, поменял команды. Короче, короче, 0-0, дорогие друзья. Пистолетка началась. Фиджесы заходит в атаке на карту Инферно на точку Б. Начинают пытаться разбить друг другу лица. И с ХАЕшки только что взорвался один из ВИЗАВИ. Депресс... -т. Нет. Все-таки ни одна из позиций, которую Фиджесы занимали на споте Б, не оказалась успешной, хотя бы даже на йоту, так сказать. Счет становится 1-0 в пользу коллектива Chill Lovers. Напомню вам, дорогие мои друзья, что команда Chill Lovers проиграла свой собственный пик карту Мираж, Но в непростой борьбе все-таки смогли выиграть карту Inferno. Ай, господи! <смех> опять Нострадамус вами не просыпается В непростой борьбе смогли выиграть карту Вертига а, Собственно, чужой пик Вот опять же, та самая ситуация, о которой я еще в начале матча говорил Что ча часто я начал видеть, как команда свой пик проигрывает Но выигрывает чужой Могу утвердительно сказать Просто, по-моему, не умеют люди пикать карты или думают, что у них сильная карта, когда карта у них не сильная. Фиджесы, кстати, невзирая на то, что проиграли пистолетку, все-таки решили приобрести фармилки и Галил. И надо признать, достаточно успешно завалились на точку А. Ну, как минимум сейчас будет установлена бомба, и уже от этого можно, в общем-то, пытаться отплясывать. Енот минусует КСУ. Кс Минус от да и инсайду... инсайду... Какой инсайду? Инсдиус. А, енот, ну енот просто, просто енот Четыре минуса Все, диффузы подобрал Бомба тикает, девайс подобрал Времени предостаточно Достанбой приветствуем Два, ноль, дорогие друзья Снайперская винтовка снова появляется у Смайла, команда Фиджес э, тоже решили закупиться, собственно, ну там Галила и Калаши с минимумом, по сути, раскидки, три дыма, три флешки, хаешек молотовых никаких нету, то есть, собственно, позиция скорее такая на удержание... Uh, ну, раскидка для удержания. Но чтобы удерживать что-то, еще куда-то надо зайти. А вот как раз наступательных каких-то гранат, да. На... Ну, в принципе, Молотов тоже сдерживающая граната по большей степени. Но она также еще и, в общем-то, при выкуривании используется. Можно использовать при выкуривании соперника с какой-то позиции неудобной. Ну, Вайхасу дожидается ошибки от Зуса. И ситуация равная 3 в 3 с выходом по-прежнему на точку А. И Депресс подхватывает Гастера. Простите, дорогие друзья Енот Неплох Неплох, черт возьми Крут, я бы даже сказал Ну, еноты, они такие, они крутые И еще один минус от енота, уже третий Саша смотрит на матч Сигареты покур... покуривая Тильт три карты Не, не, не, вообще абсолютно нет Тем более я, я не курю за компьютером Ну, как минимум обычные сигареты а, Поэтому нет, как бы, не, нормально все Просто а, я не против, когда я вижу три карты в Best of 3 Я напротив, даже рад, когда в Best of 3 три карты Это же интрига, черт возьми, это интересно Но никогда, черт возьми, какие-то такие нелепые ошибки случаются Смешные, смешные ошибки Ого! Блин, если бы сейчас еще один ваншот был бы, я бы, наверное, просто микрофон бы откусил сразу. Где 1.6? Саид? Ну, где это вот она. <свеская noise> В общем, это 4-0, дорогие друзья. Экономика разваливается потихонечку-потихонечку у команды Fidges eSports. Ну, то есть как разваливается? Она, как явление, естественно присутствует. Куда бы ей просто еще деться, да? Но она будет... Вот так, типа, раунд через раунд. Ну, хотя, конечно, если ребята будут адекватно подходить к способу а, приобретения девайсов, то на каждый раунд что -то, то покупать будут. Но при этом, конечно, Chill Lovers пока пользуются всеми прелестями. Происходящего Это и экономический какой-то небольшой перевес Который можно получить в перспективе Ну и, конечно, безусловно, это позиционный перевес Который на данный момент Неоспорим Минус от енота, и что-то енот прям на инферно Ты смотри, делает что, у енота уже 12 к двум, 12 к двум. Муж, я тебя очень люблю А что сегодня за дата, можешь прочитать в ВК Прочитаю потом, ну как потом Блин, уже после стрима теперь Смайл, победа У... а, по Победа умом, это клантек, да, победа умом. Ну, что-то тут нельзя, конечно, сказать, что а, фиджесы пока умом своих соперников побеждают. По пока просто они их не побеждают по уму, я уж не буду никого... А Анализировать, так сказать, кто там прав, кто не прав, кто побеждает, кто не побеждает. Но сейчас все, в общем-то, на ваших экранах, все предельно ясно, понятно и прозрачно. Вайхасу последний. Его находит СМ 1290, и это 5-0. Что-то вот вопрос теперь появляется у меня. Такой. Э, животрепещущий, что называется. <связывая> пауза. <связывая> <связывая> пауза. Серьезно, кто-то думает, что кому-то здесь еще поможет пауза. А, команда Фиджесы. Обещали легкую победу. Где легкая победа-то? Вот этот тот самый вопрос. Так, ладно, пока есть время, почитаю, что там в ВК. Жуки, простите меня. <къех> Ладно, сейчас запись идет, поэтому ругаться не буду. Ну, короче, молодцы, тролли. <къех> Ха -ха. Ладно. Но ты мне свои поцелуйчики не присылай, мерзота. Ты меня предала только что, как бы. Ты вступила в сговор с ä, ребятами и разыграла меня. И это неприятный розыгрыш, черт возьми! Я полкарты из-за вас считал себя придурком, что забыл дату, которой нет, блять! Что такое? 400, 408 рублей. 400... А, 5 евро? А почему 5 евро? Подожди, это что-то не то. Почему это Это не Света задонатило? Это нет, это наверняка кто-нибудь притворяется. Это либо Саша, либо Антон. По-любому, по-любому. По-любому кто-то из них. Саша бы. Ой, Света бы задонатила в рублях. Откуда у нее евро-то? Откуда у нее евро? Но в любом случае, все равно спасибо большое за донат в 5 евро. От души Свету прощать все равно не буду. А, вот, свете все, теперь секир башка, мы тебе... Теперь... <laughs> мы еще опять едем, да чего, блин, ребят? Камон, <laughs> камон, спасибо большое. Я тоже вас всех люблю, ладно, я хочу, чтобы вы знали, что я не злюсь. Я не злюсь, ну просто, блин, ну прикольно разыграли, прикольно. Только надо было это, конечно, не во время того, когда я комментирую, можно было бы во время того, когда я видимока, например, проходил. Это было бы прикольнее. В плане, потому что там еще и мое тупое лицо было бы видно, которое вообще не понимает, что происходит. Ну что, атака заходит на точку Б, поставлена бомба, и в кои-то веке команда Фиджерс Esports хотя бы могут учуять, как возможно. Ну, как на вкус вообще победа, там по запаху, как она выглядит вообще. Есть. Есть, конечно, вероятность... Какого-то камбэка... Ну, ладно, опять же, давайте вспомним, что фиджесы будут вторую половину играть в обороне, и там тоже наверняка будет все хорошо. Хотя, Инферно — это десайдер. Ну, типа, она может быть вообще никому неудобна из тех, кто здесь находится. А может быть удобна одной из команд, и в этом весь как раз-таки прикол. Не удается засейвиться игрокам обороны, ну, лишены они девайсов засейвленных, но деньги у них вроде бы есть, не у всех, конечно... Но по большей степени деньги есть. А это означает, что можно э, приобретать э, девайсы. Даже есть снайперская винтовка у енота. Ну, ЗУС, как обычно, собственно, <laughs> на Негиве, как, как всегда. Енот. Хороший выстрел. Хороший выстрел. Реакция крутая. Не подвела, во всяком случае. И он, Сэднес, пишет, смайл жесткий. Блин, ну смайл жесткий. Вообще базару, как говорится, ноль. Но то, что сейчас происходит, старание енота. Исключительно. С каким счетом закончилась первая и вторая карта? Вторая 16-14. Первая не помню уже. А, боже мой, опять тошнят, сидят. Я уже просто не могу три, три карты смотреть на то, как... Вот, интересный КС, да? Сколько? Секунд 10, наверное, он уже не двигается, да? Наконец-то прокидали, пошли. Ждали, блин, чё, 0.35? На табло. Ну, вышли. Хорошо, молодцы. Поставлена бомба. 4 в 3. Ну, удержание здесь в перевесе на одного игрока. Плюс дымы и раскидки. Ну, уже раскидки отсутствуют, есть одна только флешка. Ну, дальше надеяться только на стрельбу. И, как говорится, на свои метки. Ручки и пальчики Минус от енота Со снайперской винтовки Удается сравнять счет количества живых персоналов. Он завис Нет, он не завис Это вот это такой Контрстрайк у команды Fidges. Понимаете? Вот. Понимаете? Вот такой контрстрайк Я не люблю Потому что это не контрстрайк Ну, попытка от Вайхасу Не дать дефать бомбу Я просто вообще не понимаю Что происходит вот вообще не понимаю, что происходит. Это серьезно? Вот это сейчас реальный Counter-Strike? Почему там два человека сидело дефола? Почему один только шел убивать? Чего это вообще происходит? Ой, ладно. То есть они, теперь они дефуют вдвоем еще. Короче, сверхпарадоксальный матч. Кстати, почему никто не говорит, что у Фиджисов логотип подвис не тот, который... У них есть, у них вообще нет никакого логотипа. 5-2. Гастер последний, но ну и это уже 5-3, да? Там пацаны не хотят, чтобы мы играли по ходу. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, как минимум, следующий матч реально еще не скоро начнется. То есть это уже где-то будет часов 9, когда начнется следующий матч. Бомба тикает. Забавно было бы, если бы Гастер в данный момент сидел бы ее и дефал. <с> было бы очень смешно. Но я, конечно, думаю, что вот этот человечек все бы это дело услышал, стоя на банане. И не позволил бы бомбу снять. Но, ладно. В общем, 5-3. Пытаются Chill Lovers удержать натиск соперника, но только вообще никак не получается его удержать. Вот такая вот интересная история. Грустная история на самом деле. Мне кажется... Да нет, ладно, даже мне ничего не кажется. Я просто думаю, что Chill Lovers могут устать. Вот после такого изнуряющего миража да, вроде бы как получили буст по... по морали. Только по исключительно по морали. При до... отправе доната можно выбрать валюту. Я пытаюсь смягчить себе казнь. Не ври. У тебя нет возможности задонатить в евро. Чё ты мне сейчас рассказываешь? -то? Я знаю, что можно выбрать. У тебя еврового счета нет. Нету валюты, в общем-то. Как ты мне ее можешь отправить? С, с конвертацией в рубли, во всяком случае, так дешевле было бы отправить рублями. Так что не надо мне рассказывать здесь байки из склепа. Очередной выход на Б. Три игрока обороны уже готовы к этому самому выходу. Но ну, удержание этого самого выхода ну такое себе не получается. Гастер, ну... Какие-то очень близкие настрелы. Но Тиф, невзирая на эти настрелы, все-таки успевает поставить бомбу. Гастер продолжает пол пытаться убить. Расстрелял весь пол просто. В живого места на полу не оставил. Тебе скрин скинуть, что это я? Да. Ну, Депрест и Диоус замечательно, короче говоря, справляются со своей задачей. Точку защищают. 5-4. Что ж, что ж, что ж, что ж Я не знаю, что здесь комментировать на самом деле Скучный матч, да просто до офигения Честно, вот Впервые, наверное, за всю свою комментаторскую карьеру Позволю себе это сказать Ну, прям скучно вообще Тошноту эту просто невозможно смотреть 30 секунд ничего не происходит Потом еще 30 секунд они стоят Готовятся раскидывать Потом выходят и просто удерживают Или не выходят и не удерживают Соответственно, при выходе погибают Душный. Я душный, матч душный. Интересно, короче. А КССУ. Единственные были хорошие моменты, хорошие раунды и качественные были на мираже. Все остальное вообще прям унылость унылость. Просто вот прям. Тра трата времени. Иначе не скажешь. Ну что, ЗУС, 5-7-1. Сейчас еще пауза, смотри, будет взята. Мы еще сейчас паузу будем сидеть, дождать Потому что там бот Дэйв, у Фиджисов еще и вылететь, кто-то умудрился. Да, и, конечно, пауза. Еще, блять, две минуты посидим, подождем. А тоже мы в ходе раундов ждем мало. А еще меньше можно было скриншот прислать, чтобы вообще, ну, то есть я вообще ничего не видел в нем. Ты бы уж, если делаешь скриншот, так делай э, полный. Не расстраивайся. Да я не расстраиваюсь, что здесь расстраиваться -то? Просто, ну, ну, блин, ожидаешь что-то интересного, что-то прикольного, а получается просто какая-то каша. Каша, в которой минуту надо просто сидеть и ждать. Я должен минуту сидеть и о чем-то просто разговаривать. Ну, не о контрстрайке Потому что эту минуту, как можно разговаривать о контрстрайке если в нем вообще ничего не происходит? Если в нем просто сидят четыре типа на банане с гранатами в руке. Как я должен... Вот о чем я должен рассказывать? О жизни своей замечательной или о чем, блин? Просто я вот этого не понимаю. И ладно, бы еще бы выигрывали. То есть, ну, типа, эта стратегия не помогла вообще никак на вертиго. Не помогла на Мираже, но на Мираже было выиграно за счет оборонительной стороны, не за счет атакующей. На Мираже это не работало, на Вертига это не работало. И мы пытаемся надеяться на то, что это сработает а, в ходе Инферно. Ну, типа, если до этого это не работало, ну, ладно, короче. Тут просто вопрос же это не в карте, вопрос в сопернике. Под конкретно этого соперника медленная атака не очень, типа, роляет. А, но я ни в коем случае не призываю, а то сейчас подумайте, что я призываю кого-то играть быстро. Нет. Команда вольна играть так, как она хочет. Просто я не любитель такого стиля атаки. Если кого-то обидел, кого-то задел, извините. Я не хотел, честное слово. А, вот. Вот, ну просто скучновато. Я люблю КС за движуху, которая в нем происходит. А меня лишают просто этой движухи. Какие-то где-то рандомные фраги раз в полгода даются, и все. К какая прелесть в Counter-Strike в таком. Депрест. Ожидает аркадных действий от соперников. Аркадных действий, к слову сказать, ноль. Под точкой А их, ну, как бы малость вообще нету. Вообще никаких аркадных действий от Chill Lovers. И я считаю, вообще, кстати, раз Fidges и Esports решили играть медленно, так Chill Lovers вообще получают элементарный шанс победить, просто не выходить в аркады и все. Просто сидеть и ждать момента, когда у фиджесов таймер закончится. И они такие с горящими попами будут вынуждены быстро-быстро куда-нибудь идти и ошибаться из-за этого. Чел Лаверс выиграют спокойно себе карту и пройдут в полуфинал. Вот вам, пожалуйста, смайл. Савика аккуратненько отстрелил КСУ. Бомба вообще еще лежит в яме, то есть. Только сейчас еще принято было решение куда-то ее отнести и далеко вообще еще непонятно куда ее отнесут, мне кажется, ну, вроде что-то там да. Фейк uh, <coughs> uh, раскидка в соло. <coughs> а сольная фейк раскидка это всегда сильная. Я вообще, кстати, поражен, что чиллаверсы еще на нее повелись, типа раскинуть две флешки и молотов и реально ребята начали подумали, что это Повод перетянуться на точку А всей командой Ну, тут мое почтение, талантливые ребята, талантливые <как> <как> Ну, большинство за атакой, по сути, здесь раунд, конечно, должен удерживаться Депресс Не знаю, что там пытается насканировать сейчас на точке А Ну, в общем-то, нет никакой информации о том, где игроки обороны Потому что они в своем ретейке, в общем-то, очень неспешны. Поэтому ожидаемо. Ожидаемо, что Депрест ищет, кого бы где убить. Ну, кстати, находит. Ой, смайл. Чуть не подрезали. Ох ты! Хорошо, хлобыстнул. К сожалению, не удалось выжить. Ну что ж, счет 6-5. С горем пополам. Но фиджис каким-то, опять же, вот еле-еле... Но выиграли раунд. Ну, кстати, еле-еле выиграли раунд. Это уже шестой кряду. Важно заметить, что это какой-то все-таки получающийся винстрик. Пусть может быть даже и, как я уже много раз говорил, медленный, невменяемый, душный и так далее. Но для команды это работает, значит, это можно применять до бесконечности много. да? Если это работает, зачем что-то менять? Ну вот, потасовочка на банане здесь наметилась. Стив. Хороший хедшот по Гастеру. Далее... У нас здесь небольшая, опять же, прокидка банана, прокидка меда. И неожиданно, нежданно, негадано КСУ э, готовится к выходу на точку А. В то же самое время э, бомба находится на банане. И по этой бомбе есть Прекрасная информация, да, то есть сейчас был визуальный контакт, на радаре должна была отметиться бомба. Хотя, выход идет на точку, а и бомба уже, кстати, сместилась. Вот здесь фиджасом респект за как раз-таки ту самую мобильность. Вот тот самый экшен, который хотелось видеть, ну, хотя бы изредка, я уж не настаиваю каждый раунд так делать, но какие-то качели, какие-то фейки, ну, вот фейк мы видели и в предыдущий раз, но фейк, который делает один только депресс, ну, это странно. На него не должны были повестись, вообще-то, Chill Лаверс. Но почему-то повелись. И от нас да И, ох ты, депресс еще поразительно долго жил. Попал ему даже в голову его, его оппонент. Но игрок атаки пережил этот выстрел. И даже более того, оппонента сумел застрелить. 7-5. Закрепляются в своем минимальном, но все же таки перевесе, Фиджасы. Оборона постепенно начинает э -э терять экономику. Ну, вы сами, в общем-то, можете заметить, да, там с деньгами вообще прям беда-беда. Беда полнейшая, 250 долларов на команду. Ну, очень зря, на мой взгляд, конечно, СМ-1290 сейчас вообще втянулся э в эту перепалку. Ну, как мне кажется, вообще абсолютно лишено смысла. Вот, кстати, сейчас как красиво можно было бы быстро ИБ разыграть, да? Вот там вообще один челик сидел всего. Весь раунд там сидел один енот с Фамасом. Как элементарно можно было бы в пятером быстро занять эту точку? Даже причем с минимальной раскидкой. Можно даже вообще было без раскидки. Но теперь туда уже смайл стянулся. А смайл с авиком. Любой, кто сейчас просто подойдет под кафель, получит по башке. Но благодаря... Действием КСУ, который уже занял, собственно говоря, зелень. Пробрался в точку. Депрест. Молотов. Э, и увидел голову оппонента. Вот вам еще один фраг. И, конечно, уже теперь бомба заходит не на Б, а на А. То есть, опять же, вдумчиво и красиво сейчас разыграли Фиджес. этот раунд. Умеют, когда могут. Черт возьми, когда хотят. Это, правда, бывает, конечно, крайне редко. Большинство раундов достаточно тускловатые. Но что-то появилось. А, почему комментатор анализирует полностью игру, а не просто комментирует? Объясните мне. Что мне еще делать, товарищ Самара163? Давайте, расскажите, что же мне еще делать и чем мне еще забивать паузы, когда ничего не происходит. Я внимательно вас готов выслушать. И, конечно, хотелось бы поинтересоваться у вас с точки зрения какого подхода вы сейчас... Высказали это утверждение с точки критики или с точки просто действительно непонимания вопроса, который вы задаете. Тем временем победа в первой половине достается коллективу Fidges eSports и начинается очередной раунд. Ну, точнее, он уже идет, собственно говоря. Ну, если тебя, товарищ Самара, 163 это раздражает, так ты же вправе выключить трансляцию и свалить отсюда подальше, если тебе это не нравится, да? Почему я должен, если тебя это раздражает, что-то менять в процессе своего комментирования? Наверное, ты последний человек, который в теории даже просто мог бы как-то повлиять на то, как и что я делаю, да? Поэтому давай мы просто не будем с тобой на эту тему разговаривать. Все последующие сообщения я, естественно, удалять не буду. Но если ты позволишь себе какие-то грубые высказывания, то будешь забанен. Проход на Б совершен, открыт, упакован, запакован. И точка, в общем-то, снята. Два игрока обороны с не самыми качественными позициями. Да и, объективно говоря, конечно, с не самыми хорошими девайсами. Ну, очевидно, что были лишены возможности что-то здесь... Выиграть а, К слову сказать, опять же, вот Возвращаясь к Самару 163 И его высеру по поводу того, как я должен Комментировать трансляцию И вообще, как я должен ее проводить а, Очень интересно, я хочу посмотреть игру своих друзей И не слушать, как ты объясняешь, как играть а, Я очень рад за тебя Так смотри, в чем твоя проблема Выключи звук, включи музычку, сиди, смотри а, Вот а, Как странно, да, что за Вот я даже не буду брать вообще все годы, что я комментирую, вот конкретно за этот стрим. За уже три часа. За вчерашний стрим 5-почти часовой. Ты единственный, кому это не понравилось, представляешь? Ой, какое совпадение, да? Нормально, без звука КС смотреть. Хорош, брат. Ну а ты как думал? Я тебя, кстати, не брат, не подмазывайся мне тут. <к <к> Три в 3 ситуация. Атака в очередной раз забирает позиции на точке А. И бомба где? Правильно, под респой. Бомбу мы с собой забыли немножечко забрать. Ну, это такой момент, э, скорее, конечно, игровой. Частенько это происходит. У различных команд это не касается команды Fidges Esports. Я постоянно с этого кекаю. Кстати, и сам, когда играл в КС, тоже постоянно забывал вместе со своей командой бомбу в респе. Это норм. Но все-таки не удерживают. И во многом мне кажется, что как раз-таки, опять же, из-за того, что за бомбой пришлось бегать. Ну, сейчас Самара, наверное, расстроится, что я опять анализирую. Ну, Самара, не расстраивайся. Не расстраивайся. Просто у меня нет же студии аналитики, да, как бы. Я... У меня нет человека, который после матча анализировал бы все это. Ну, и опять же, когда вот... Как ты себе представляешь, если бы я разговаривал строго о том, что происходит? Ну, это же было бы утопия, и это было бы совсем неинтересно. Вот смотри, вот типа, вот Енот выбросил бомбу, да, идет вместе со своей командой в яму. Здесь Смайл достает гранату, готовится раскидывать. Видимо, что-то будет раскидывать. Все. Депресс стоит с дымом в руках. Выкинул дым, взял флешку. Енот тем временем вместе со своей бандой на банане. Рассматривает Глок. Сверчки там на заднем плане, да, слышали? Инсдиоус ждет выхода на ковры. Он, если и будет, то совсем не скоро. Выход последует, если даже и последует, то на Б. Тишина, сверчки. Минута времени от раунда уже практически прошла. <как>, <гибил>. Интересно вам так комментирование смотреть, господа, отбитые на всю нахер голову, которые приходят и думают, что действительно могут повлиять, да? Интересно? Интересно? Вот и не... Извините. <кх> вот так. А, тем временем, кстати, Человерс умудрились все-таки зайти на точку, но умудрились при этом эту точку и отдать команде Фиджес, потому что здесь Вайхасу и КСУ э, сумели... Выбить что-то Интересно Ну, тогда бы я навеш... на вашем месте Самару 163 Наверное Сходил бы, все-таки проверил вашу головушку Мне кажется, в ней не все винтики адекватно работают Есть такое небольшое подозрение Если вам такая манера комментирования Интересно Ну и опять же, да Как бы у нас вроде бы, типа... Вас же никто не заставляет и под прицелом не держит, не заставляет смотреть эту трансляцию. Повторюсь в очередной раз, если вам не нравится, вы всегда можете покинуть ее. депресс вместе с Вайхасом оформляет прием... Там, Смотри, что это он застрял. Застрял в текстурах, даже в КС такое бывает. Вот те приколы. Да не расстраивайся, говорю же, а кто тебе сказал, что я расстроен? Ты серьезно думаешь, что ты настолько для меня важен, что твои слова меня хоть как-то расстраивают? Самара, господи. Какой ты наивный. Тебе сколько? 10, да? Плак-плак. Я расстроился от того, что какой-то челик в чате рандомный пришел и выписывает дичь. Бог ты мой. Понятно. О. Нет, ему 8. А, ну вот тогда тем более. 11.6. Э, девайсы э, у команды Chill Lovers до сих пор еще не появились. Э, и, в общем-то, здесь в ближайшее время, естественно, <смех> не появится, да. Но аркада от CSU сейчас, конечно, на мидл была уровневая, так сказать. Хорошая аркада под дымок, под флешку. Занятие уверенное, в общем-то. Попытка <смех> зарезать. ну Это, конечно, сейчас интересно, проигрывая 11.6, пытаться резать соперника. Но ну, смелые решения, тем не менее... Не Неошибочны, не в какой-то степени Опять же, тут важно понимать На что надеются чиллаверс И питают ли они надежды на победу в данной встрече У команды Fidges Е-спортс, во всяком случае, за спиной Сильная сторона и Поэтому тут не должно быть каких-то трудностей Единственные трудности, которые они могут себе сами создать Это попытки какие-то Проявлять агрессию С оборонительной стороны, опять же И, на мой взгляд... Чуть более оседлый э, образ э, ведения обороны, наверное, будет работать получше. Ну, конечно, зависит опять-таки от того, как chill lovers будут э, выходить на какие-либо позиции, какие гранаты будут использовать. Как минимум, гранаты-то у них все еще, еще остаются. И, кстати, сейчас очень близко был СМ 1290, но пуля цель не достигла. Но, как вы понимаете, есть человек в спине, это Вайхасу, который, наверное, зашел в спину, При... пришел, пришел и ждет, собственно, непосредственного давления на банан. На банан давления не будет, поэтому он будет под конец раунда пытаться убить игроков атаки. Вместе с ним также с этой точки выезжает и Депрест Дитт. Ну, кого только здесь они будут э, сопортить, непонятно, потому что все звено, которое должно было сдержать атаку на точке А, как бы рассыпалось и Депресту вместе с Вайхасу. Наверное, все-таки было бы. Подожди, что за прикол такие? Почему он с пустыми руками идет? <сих> Почему у него есть темка, но идет он с пустыми руками? Нормально. КС, I love you. А Депрест забирает Гастера. Ну, опять же, здесь выбить. Выбить-то невозможно уже просто тупо по таймеру. Как следствие, игроки обороны вынуждены уходят сейвить. Саня, что за матч? Давно не заходил. Опять турнир одестры? А, нет, Дмитрий, это турнир от... Ну, в названии там написано от двух проектов. Это Иркендык, Еспортс, казахская организация, и Сириус Studio, эстонская. Вот. Ребята проводят турнир, а я его, в общем-то, комментирую. 13-7. И привет, Сань. И да, и тебе привет тоже, Дим. <связываем> <связываем> Разница в 5 матч-поинтов. Но экономика у атаки, в общем-то, закрепилась. Благодаря, конечно, победе в раунде. А у обороны немножко пошатнулась. А, не, не столь сильно, в общем-то, конечно, они... Закрепили ее и не столь сильно лишены были экономики. Тем более, опять же, как вы видите, ситуация скорее носит э, разовый характер. Не то, чтобы чиллаверс обнаружили, как нужно правильно атаковать. Тут скорее, что в предыдущем раунде получилось успешно провести атаку. В этом раунде уже есть сложности. Еноты Гастер погибли с одним минусом. В целом, размен математически э, хорош для команды Фиджес. Э, позиционно. Не сильно вообще на что-либо этот, конечно же, размен влияет. Ну, вот позиция была сейчас, так сказать, многообещающая, но минус от Тифа мы, к несчастью, не увидели. Депресс, дымочек под э, яму. Ну, все, в общем, понятно уже и так, что на банан никто бы не пошел. Ну, информации об этом как бы и не было. Тиф забирает Зуса. Два игрока команды Chill Lovers остались в живых. Это СМ... 12-90 И Смайл Снайперская винтовка АВП Сейчас пыталась открыться на ковры Здесь получил отворот-поворот 28 хп осталось Ну и добивашка от Тифа Смайл последний Смайл либо сейчас затащит, либо не затащит Варианта только два Но АВИК э, подобрал И можно его, конечно, пытаться сейвить Хороший выстрел минус Вайхасу А теперь уже можно даже, кстати, было бы и повоевать за точку А Если бы не 15 хп, конечно Смотри, ну, легчайшее завершение раунда Да, минус от депресса 13-7 По сути, совсем немного остается фиджасом для того, чтобы выиграть в данном раунде В данном матче я имею в виду Три, а, три матчпоинта и победа со счетом 2-1 Не самый уверенный, конечно, проход в полуфинал Потому что мы с вами видели вчера в четвертьфиналах 2-0 в одном матче 2-0 в другом матче Ну, как-то так. Одним словом, как-то так. Но, тем не менее, проход в полуфинал, он все-таки проход в полуфинал. Неважно, насколько он уверен. Минус от Депреста, второй минус от него же. Ну, а далее последовал уже, наконец-то, размен от Смайла. Причем, кстати, парный размен. И идет попытка пробить оборону точки Б. Но, все-таки, последнее слово осталось за снайпером команды Фиджес. Это КСУ с одним хп СМ-1290 в паре с ганстером убегают на точку А. И тут, конечно, опять же, замечательные тайминги в какой-то степени э, спасают игроков атаки от попадания в визуальный контроль инсдиуса. И в результате, как вы видите, сейчас КСУ. Серьезно? Серьезно? Я даже не знаю, что смешнее. То, что промахнулся КСУ или то, что Гастерова убил еле-еле последний пулей. Ну, конечно, грубая ошибка сейчас была, в общем-то, совершена. Но, с другой стороны, а откуда игрок а, обороны мог знать, что его сейчас будут караулить а, в КТ-респауне? Учитывая, что там были тиммейты это в общем-то, поблизости. Ну, вовремя стянувшийся на ретейк ТИФ заканчивает раунд победой. 14-7. двукратное перевесище. Огромный перевес, в общем-то, в 7 матч Сохранен. А изначально, кстати, хочу заметить, что счет во второй половине 5-1. То есть Фиджесы в обороне играют куда более уверенно. Здесь, опять-таки, скорее больше вопросов все-таки к Фиджесам. Почему они пикнули карту Вертига? Я вот до сих пор все сижу, думаю и понять не могу. Н никак не могу понять. Ну, они Инферно даже играют куда лучше. Можно же было в таком случае ведь и Инферно пикать. Учитывая, что это Десайдер, ее никто не банил. Су. Ну, с такими выстрелами, увы. Увы. выиграть не получится. Надо попадать, конечно. Но и при этом а, самому так сильно урон в себя-то все-таки не принимать. 22 хп осталось. Смайл пытался не отпустить соперника. Но соперник успел покинуть опасную а, позицию. Ну, на точку. А, опять же, чего себе хороший хедшотчащих от ЗУСа. Но, опять же, вернусь. Вернусь к этому вопросу. Не удастся на ноге зайти на точку А. Ну вот никак, все равно. Будут какие-то контрраскидки, какие-то гранаты все равно так или иначе будут влетать в лицо. А в лицо еще и будет помимо гранат влетать пуля от Индиоуса. Енот мог забрать КСУ, но нет, нет. Снайпер все-таки успел на Маус 1 кликнуть чуть-чуть раньше. Размен. Очередной размен. И выпадает бомба. В соло у нас остается Смайл. Успевает зайти в дом. Ну, не знаю, даже пытаться заходить через ковры. Тяжело. Да и практически нереализуемо. Поэтому смайл решает вот так хитрить. Полминуты до конца раунда. Ну и что? Денег нет, объективно. Сейф не ошибка. Практически никогда сейф не ошибка, но. Ну, прокинул, хорошо, молодец, прокинул, бомбу забрал и, здравствуйте, попытался запрыгнуть в арку. Учитывая, опять же, что там уже меньше 10 секунд до конца раунда оставалось, зачем, в принципе-то, полез? Уж лучше бы засейвил, да, денег не получил бы, но хотя бы коллаж был бы. Хотя и так есть коллаж, и так денег нету. То есть ситуация для Смайла-то не изменилась бы ничем. Немного не угадал 16-7. Не 16-9, но все же. Но ну, 16-7 еще пока нету. Раньше рано признавать то, что Chill Lovers не возьмут ни одного раунда. Но в этом направлении они движутся гораздо более уверенно, чем в направлении камбэка. Матчпоинт и один раунд остается взять команде Fidges eSports для того, чтобы оказаться в полуфинале и лишить соперника шанса на продолжение Участие в, дан... в рамках данного турнира Три калаша Три калаша Минус со снайперской винтовки от КСУ КС Остается два калаша Следом остается один калаш и енот Один в пять, только эйс Способен что-то здесь изменить Енот в теории, мне кажется, мог бы сделать эйс На самом-то деле вот если бы не КСУ и его трипл-килл в этом раунде. 16-7, дорогие мои друзья. Именно с таким счетом заканчивается третья решающая карта этого. Best of 3. Победа команды Chill Lovers так и не случилась. 16-7. 2-1 по картам. Fidges Esports становится третьими полуфиналистами э, в рамках Open Cup а от и Sirius.